В13. Твердый гидрокарбонат металла, расположенный во второй группе периодической системы массой 152 и 25 грамма нагрели. Нагревали до образования осадков. В результате с выходом 80% образовался углекислый газ объемом 25-984 тысячных метров кубических. Найдите массовую долю металла в его гидрокарбонате. Ну, для начала мы с вами в общем виде запишем, что за процесс у нас будет происходить. Раз у нас сказано, что нагревали до образования оксидов, то у нас не будут образовываться карбонат. То есть факт факту у нас образуется карбонат, но дальше это все нагревает с образованием уже оксидов. То есть продукты реакции у нас металл О, СО2 и вода. При этом нам нужно уравнять, перед СО2 поставить двойку. Весь этот процесс шел у нас с выходом 80%, над стрелочкой я это запишу. Изначальная э, масса нашего гидрокарбоната, неизвестного металла, 152,25 грамм, но в результате выделилось 25,984 дециметра кубических СО2. Что мы можем с вами сделать? Первое, это найти химическое количество СО2 как э, газа, то есть объем, 25 25,984 разделить на малярный объем 22,4. Таким образом, мы получаем 1,16 моль. За счет того, что соотношение 1 к 2, значит химическое количество нашего гидрокарбоната, неизвестного металла, соответственно, будет равно 2 раза меньше. 1,16 1 разделить на 2, то есть 0,725 моль. Отсюда мы с вами можем посчитать малярную массу всей нашей кислой соли. Массу разделить на химическое количество. И у нас получается 210 грамм на моль. Даже если будут, например, какие-то нецелые значения, мы здесь хлора не видим, поэтому 35,5 нигде не может быть. Соответственно, мы округляем до целого числа. Как нам посчитать, что же это будет за металл? А металл будет следующий, то есть малярная масса металла это разница между малярной массой всего, я напишу так, вещества, минус малярная масса нашей HCO3 дваждой группы, то есть 210 минус 122. Получаем мы 88 грамм на боль, что соответствует стронцу. Как нам посчитать непосредственно массовую долю? Массовую долю, конечно, некоторые будут считать следующим образом. Это отношение массы конкретного вот этого, наших атомов стронца к общей массе вещества. Но другой вариант – это относительно атомная масса нашего металла 88 поделить на общую относительную молекулярную массу 210. То есть получается у нас 0,42, ну или если... Переводим в проценты. Это 42. Это и есть наш ответ.